Ребят, сегодня пятница, вечер, кино и танцы, поняли, да? И Labor Day впереди, праздник в Америке, как Мир Труд Мая, а это Labor Day, в понедельник он будет. Поэтому такие мини-каникулы образовались у людей, и все люди приехали куда отдыхать, в Майами, в казино. И мы уже на девятый этаж забрались, и машину кое-как нашли на одно местечко припарковать. Вот смотрите. Вот это вот красивейший казино-гитара. Нормально вам? Как вам? Нравится? Нет? Елочка, нравится? Елочка, нравится. Пойдем в казино, сейчас вам что-нибудь покажем. Ну, естественно, выиграем. Мы сюда не проигрывать пришли, точно. Женьке хочу показать это казино, красиво. просто на экскурсию можно ходить, какое она классное. И поедем дальше, поедем дальше. Короче, ребят, смотрите, чем мы сейчас занимаемся на выходном дне. Позвонили одному чувачку, который занимается сваркой. Он приехал на своем бусике, кое-что нам варит, попозже покажу. А пока я разобрался с проводами старые, выкинул. Они тут очень гнилые, вот в некоторых местах, вот прям видно, никакого контакта уже нет. Поставил новые. Вот это 24-вольтовый соленоид. Сейчас он включается лучше, в принципе, нормально работает. Значит, провода толстые, жирные, хорошие поставил, поменял. Аккумуляторы старые. Вытащил они на 185 ампер. Представляете, какие сильные, хорошие аккумуляторы. Но они уже ничего не выдают. Они очень старые, им там уже, я не знаю, 2-3 года стояли, плюс очень долго. Ну, короче, они на себя, скорее, на себя берут, нежели отдают. Потому что они заряжались, и сейчас мы их сняли, проверяем амперметром. Где амперметр? Вон он. Или как это называется? Вольтметр. И он 9 вольт всего выдает. То есть нет ничего, представляете? Они должны брать на себя и потом отдавать, помогать тем аккумуляторам. Но, к сожалению, этого не происходит. Поэтому мы их сейчас поменяем, съездим, купим новый сюда, установим. Какой-то коробок я деревянный сделаю красивый. Дальше, ребят, следующая проблема, помните, с которой я столкнулся? Это 12 вольт, вот они приходят от трака, идут мне постоянно. Сейчас они выключены. А, а здесь мотор 24-вольтовый. И что сделать? Сделать, пока выхода мы не нашли, пока выход такой, что просто увеличивать амперы путем... Замена аккумуляторов на новые, на мощные, и таким образом работать. Если мы подключаем дополнительный джампер, джамп стартер, вот он, кстати, я его купил. Мой тот своровали, второй сломался. Подключаем на 1000 ампер, это помогает, гидравлика реально бодрее работает. Но никакого конвертова, в принципе, в природе не существует. Конвертер 1224, и чтобы обратно все это дело работало. Правильно я говорю, Жень, да? его какой-то трансформатор его не существует на рынке мы смотрели, мы на ebay, на амазоне все пролазили, более того, я создал пост в дальнобойной группе, но там русские вани, и они любят друг друга подкалывать, все, все время там помощи мало получишь а что ты, седьмой класс, физику выучу начинает? Какую физику, чувак? Ну-ка давай, давай, что ты мне посоветуешь? А возьми какую-нибудь, что они там нам советовали? Диодный мост возьми какой-то, какой диодный мост? О чем ты говоришь? Он для выпрямления, для трансформации. Ну короче, такой штуки, которая нас интересует, с 12 на 24, потому что аккумулятор то мы можем, ребята, соединить как 24 вольта, да? Мы их можем соединить таким образом, будет 24 выдавать, но тогда у меня электрика на траке сгорит, поэтому никакого смысла нет. А там за знатоки в группе пишут, да что так? включи аккумулятор, вот тебе подключение, картинку в гугле не можешь найти ты дурак, вопрос не в этом подключить как аккумулятор мы сами разберемся а вот как это все соединить с траком, чтобы трак выдавал 12 а трак выдает 12 в Америке а вот сюда приходили 24 и между тем эти 24 уходили туда и ничего не происходило в траком. Вот этот вопрос остается открытым, пока не нашли решение этой проблемы. Ну, хотя бы для начала, ну, собственно, я думаю, и в последующем будем с этим работать. Мы просто меняем аккумулятор, вот эта старая ерунда, которая уже ничего не работает. Поменяем, и я думаю, что проблема решится, потому что раньше я работал, и вопросов, в общем-то, какое-то время не возникало. Ребята, это к вопросу о том, когда вы мне часто пишете комментарии. Евгений, скажи, пожалуйста, я сварщик, а я найду себе работу в Америке? Другой пишет, а я вот повар, а смогу ли я устроиться в Америке и найти себе денежки на пропитание? Третий пишет, я слесар, монтажник, какой-то там пилот, высотник. Ребята, все найдут, все найдут. Вот, пожалуйста, мужичок купил себе автобус, купил туда сварочный аппарат. Он с головой дружит, руки из того места растут, варит, шарит. Все, что еще надо? Бабки зарабатывают, ему люди сами звонят, у него очередь стоит, понимаете? Я ему вчера говорю, пожалуйста, чувак, сделай, он говорит, не, не могу, давай завтра. Хорошо, что он на сегодня согласился. Сегодня у нас суббота. Потому что другой сварщик, к которому я подъехал, мексиканец, он сказал, да, я вижу, тут работы много. Я говорю, тут немного работы, тут ерунда. Но, тем не менее, я могу только на среду, понимаете, на среду. Хотя работа здесь, на самом деле, если ты с руками, ну, на час, на два, и все. И я не знаю, сколько он с меня возьмет. Вы видите на своих экранах, но я предполагаю, предположите и вы, что долларов 200-300 этому возьмет. Ребята! прислушаюсь к вашим советам и когда работают болгаркой надеваю очки. Моя задача сейчас какая? Задача сейчас вот здесь вот прорезать отверстие для того, чтобы вставить туда новые фонарики, рамочка вот под них, фонарики новые, чтобы они были заподлицо, не выпирали как подоконник вон там, а заходили внутрь и все было у нас красиво, чтобы я мог дверь максимально вниз вот так вот опускать и машину загонять. Хорошая идея? Хорошая, как вот этот. такая ребята у нас погода мы прям успели много очень дел сделать в общем мы сняли эти аккумуляторы как я уже говорил они непригодные 9 да или 8 8, 8 вольт они выдают что мы еще сделали заварили эту ерунду потом полы скрывали, потом обратно ставили довольно такая долгая процедура каждую клепочку надо сначала зубилом выбить а потом новую эту клепочку либо шурупчик прикрутить время уже четвертый часа, а мы с самого утра ковырялись на стоянке вот так ребята даже не ели, да. Вот так, ребят, если хочешь сэкономить, если не хочешь винать на станции, где тебе, конечно, все сделают за отдельную плату, то приходится что-то делать самому. Сейчас едем домой, ждем, когда закончится дождь, пойдем туда на прогулку сегодня вечером, может опять на океан, как вчера ночью купались, у кайф, и народу достаточно много. И заедем в магазин, купим новые аккумуляторы на 185 ампер, два штуки, и все будет хорошо. Смотрите, здесь потоп, ребят. Я надеюсь, что мы не встанем. Движок вода не зайдет, поэтому едем потискончик. Зашли, ребят, в русский магазин. Здесь вот такой вот буфет. Берешь еду, все, что хочешь, Ну, много разных еды здесь. Какая-то копченая штука и салатов разных много. И все это стоит 7,49 долларов за паунт. А в паунте, как вы знаете, полкило. Такая история. Ребят, едем мы в район, который называется Майами-Бич. Покажем Жене центр, центр самое сердце Майами. Там, где происходят все вот эти вот тусовки, движения. Те же самые движения, которые происходили у нас, Жене на Канкуне, в Мексике. Воду мы уже ощутили, пляжи мы посмотрели. И что ты скажешь по поводу пляжа? Чем они отличаются от мексиканских? Ну, в Мексике мне песок больше понравился. А вода? А вода здесь теплее. Здесь да. теплее, да. Как в да, там красивый песок такой белоснежный. Вот, с Женькой мы, по-моему, сюда уже ездили, с тем, с другим, хотя нет, по-моему, мы не доехали, потому что надо довольно долго ехать, даже ночью, когда не особо много пробок. 20 километров просто вдоль океана, вот мы едем по прямой. Ну, тут красиво, конечно, сейчас мы вам все эти виды покажем, но, тем не менее, какой-то участок нужно проехать. Женьку, кстати, мы уже устроили на работу, он уже работает, зарабатывает бабки тот Женька. Этот Женька будет работать уже через где-то 3-4 дня, да, ты выходишь? Через 5. Ну, через 5, да. воскресенье, да, еще выходные дни. Такие дела, ребята. Так что на месте мы не стоим, зарабатываем, развиваемся, познаем мир. В Америке так, ты не можешь всегда, собственно, как и в любой другой стране, в России, ты тоже не можешь сидеть на месте, да, ты должен зарабатывать. Но просто здесь, взамен на твое трудолюбие, ты получаешь несколько. Несколько, да. Я даже не говорю про деньги, а про то, что тебя окружает, ребята. Не говоря уже о деньгах, но это, как говорят, знаете, ребята, есть такая ну, такое вот исследование, что ли, какие-то там, я не знаю, ученые, статисты проводили. И они сказали, что нормальный обычный человек имеет э, тягу к деньгам. Он хочет зарабатывать, это нравится нормальному стандартному человеку. Но интерес к зарабатыванию денег он теряет когда он зарабатывает, начинает зарабатывать больше 6 тысяч долларов. такой исследований провели. Поэтому я о своих заработках не говорю, но скажу вам, что интерес к зарабатыванию деньги я потерял давно. Теперь, теперь я хочу, чтобы и мои друзья потеряли такой же интерес. Желаю просто этого. Ну и всем вам, конечно, желаю. Но поскольку друзья мои рядом, будем обеспечивать их всем необходимым, чтобы и они потеряли интерес к зарабатыванию денег, а нашли интерес в чем-то другом. Например, в путешествии, как нашел его я и открыла для себя эту возможность буквально. Ну, вот год назад, наверное, с вами мы путешествуем. Ребята, всем привет еще раз. Сейчас я нахожусь на станции, делаю свой трак. Вот там сзади мне меня меняют масло, еще какие-то приготовления. Сейчас я вам хочу напомнить, что встреча наша состоится 25 сентября в 17.00. Улица Хильсиашвилли 9. Шикарнейший ресторан Макдональдс. Встречаемся там, общаемся, знакомимся, дружим. И еще, ребята, я создал группу в Телеграме, в которой мы можем с вами преждевременно уже заранее познакомиться. Там уже какое-то количество людей есть. Люди общаются, знакомятся, собираются выезжать из одного какого-то определенного города. Поэтому вот ссылка на группу. Вот название группы вводим в Телеграме. В описании она также будет закреплена. В комментах она также будет закрепленном комменте добавляемся. Ну и как-то пытаемся вместе скооперироваться, чтобы это вышло дешевле, где-то кому-то жить дешевле, как откуда-то доехать, на такси вместе скинуться. Такая история, ребят. Очень жду нашей встречи. Прям вот каждый день просыпаюсь с мыслью о том, что скоро я увижу светлые, прекрасные лица и буду с вами беседовать, общаться, знакомиться. До встречи. Короче, ребята, мы только что нашли паркинг. Вы не представляете, какая это проблема. Сейчас большие праздники. Лейбор Дэй. В понедельник а сегодня у нас суббота и поэтому очень много людей еще с пятницы приехал на эти большие выходные такие мини каникулы у людей образовались поэтому из разных штатов из разных городов люди приехали кайфовать во Флориду, и, и поэтому вообще проблема и с парковкой, и с э, арендой жилья. Я сейчас просто для прикола посмотрел, сколько здесь стоит аренда жилья. 250 минимум, 300 какая-то комната, 350, ну и дальше, дальше, дальше а в мирное время 100, 120, 80 долларов даже есть отели. Такие дела, ребят, так что сейчас мы вам все эти тусовки покажем. Мы искали парковку, я думаю, минут 30 минимум, может быть, минут 40. Просто катались и не могли найти. Катались, катались, ездили, нигде ты не встанешь. Где запрещено, кстати, да, надо отметить, никто не стоял, это правда, да? да, да. То есть, да, люди стояли в машине, ждали на аварийках где-то как-то там криво, но где запрещено, где красная все. или желтая зона, где только разгрузка-погрузка, люди не... Да, люди не под, пожалуйста, да, желтая зона, это для разгрузки-погрузки, никто сюда не встает, понимаете? То есть довольно ответственно люди относятся и много номеров не флоридских, там Нью-Йорк, еще какие-то штаты. Но мы идем в самую центрифугу, это к океану. Кстати, нам надо поставить метку, где мы находимся, а то забудем парковку. Это очень много ментов, прям на каждом перекрестке, везде-везде-везде стоят, видимо. Но для того, чтобы обеспечить порядок, и вы знаете, если сказать, как я себя чувствовал в Мессике, то я там себя неспокойно чувствовал ну, потому что я говорю, что менты это постоянный... ну, так в России, короче, ты видишь мента, на другую сторону дорогу переходишь только я там не переходил, шел прямо, но, тем не менее, нас проверяли постоянно ну, короче Неспокойно. В Грузию, когда я езжу, я супер спокойно себя там чувствую поэтому я туда снова еду, потому что мне там нравится, там прям кайфово здесь я вообще не думаю о том, что менты могут тебе какой-то дискомфорт доставить они могут только улыбаться, здороваться с тобой, желать хорошей доброй ночи и вот мы сейчас выходим на самую вот эту центральную улицу, Ocean Drive она называется помнишь, я тебе сказал Ocean Drive, да, и Колин Avenue, она там так, что здесь за пикеты одиночные, почему не в автозаке еще? странно, на байках вам полиция в общем, движухи я не скажу, что очень много. Ну, давай пойдем сначала туда, к морю, сходим, к океану. Вон, смотри, полиция стоит на байках, контролирует, смотрит. А потом пройдемся вдоль улиц. Но, видимо, видимо наверное, все-таки какой-то комендантский условный час есть. Потому что движуха не сильная. На Новый год. Ребята, позапрошлым году я его встречал прямо здесь ночью. Здесь такая движуха была, просто невероятно. Надо днем сюда как-нибудь приехать, я здесь днем, по-моему, даже и не бывал. Потому что пробки, сюда долго ехать очень. Ребята, движемся в самый эпицентр. Видите, как много уже людей? Прям конкретно. О, смотри, ага. А вот смотрите, такая достопримечательность, дом Версачи. Теперь сейчас там ресторан. В данный момент он закрыт, но вообще можно сходить покушать. Веселье, музыка, пальмы светящиеся, видите, с подсветкой. Но вот мне не хватает прям русской души. Не хватает... Саратова не хватает? Саратова не хватает, Саратского пляжа нового, которого закрыли через неделю, на который потратили 2 миллиарда. Русских, русских не хватает. Ребята, хочется русскую речь, так я соскучился, поэтому поэтому еду в Грузию, потому что там все на русском говорят, потому что ко мне друзья мои подруги все прилетят. Классно, красота. Ладно, пока гуляем, ребята, по тоскливой, тоскливой улице в Майами. Вот, Женька, понимаете, неделю назад только по Волгограду ты топал, да, ходил? Ну, пару недель, окей. Пару дней только топал по Волгограду, ходил, улочки вот эти вот, по которым мы с тобой когда-то вместе проходили, гуляли. Так вот, а сейчас вот Женька уже здесь. Так это и должно быть, ребята, так это и должно работать обязательно, обязательно. И я всегда об этом мечтал, я всегда об этом думал, когда прилетел в Америку. Думал, а как бы было бы хорошо, если бы все друзья куда-то сосредоточились, по разным странам, а потом каждый тянул друг друга. Говорит, у меня вот так хорошо, а другой говорит, а у меня еще лучше. А давай ко мне, давай ко мне. Ну вот пока, пока, к сожалению, только я могу кого-то приглашать. Но ничего страшного, мы сейчас здесь адаптируемся. Женя... А, хотя Женя Волгоград, в принципе, тоже приглашал, правда. В Россию, да? В Россию. Приезжай в Россию, здесь, здесь хорошо, да. Что-то про Иисуса кричит. В принципе, ребят, в принципе, вы этот перевод сейчас видите на своем экране и понимаете, в чем дело. Но прямо сейчас я не особо понимаю, в чем дело, ребят. Короче, пришли, ребят, в аккумуляторный магазин. Специальный. Большой магазин. Ничего себе. Что такое дорогое? Это, наверное, гелевый, да, ребят, аккумулятор? Смотрите, 429 баксов стоит один. А, что Что то дорого? Там какое-то количество. Сейчас что-нибудь, думаю, подберем. Короче, ребят, я выяснил. Мы принесли вот в этот магазин, Batteries Bulbs называется магазин, принесли сюда наши старые аккумуляторы. Они сказали, что они на жидкости из... Ну, какая там жидкость у них, короче, аккумуляторная жидкость, поняли, да? А сейчас новые технологии есть уже на гелевые, гелевые, которые идут на лебедке. Ну, вы все это, в принципе, знаете, наверняка мне их и посоветуете. Обычные жидкостные, они здесь тоже продаются. Они стоят там 110 долларов можно купить, как у меня. Вот эти гелевые, каждый стоит по 450 баксов, но это уже новые технологии, они очень крутые, их используют как раз вот для таких вот э, серьезных нагрузок, как лебедка, поэтому это будет, конечно же, лучше, ребята, и я э, решил, что необходимо денежки не тратить, а купить прям один раз и сразу хорошие, и они плюс на 220, ребят, ампер, представляете, то есть два штуки я уже ставлю, это уже 440, плюс у меня от трака идет еще постоянно подзарядка. Короче, вот эта тема очень нормальная, они тяжелые невероятно, сейчас мы их грузим и погнали устанавливать, покажем вам как будет работать теперь у меня моя гидравлическая система. Так, ребята, ну что мы имеем? Мы имеем два аккумулятора новых, гелевых, хороших, мощных. Вот такое количество досок. Имеем также лак. Все это дело мы лаком покроем, сделаем красивую коробочку. И аккумулятор вот сюда спрячем. Видите, здесь огромная дыра. Она, она образовалась, ну, видимо, из-за повреждений, потому что здесь должен стоять вот такой вот тонкий, никчемный пластик, который легко довольно пробить. Поэтому мы это все дело сейчас закроем досками, такие широкие доски купили, сделаем коробку специально вот в этих условиях, конечно, достаточно сложно потому что места очень мало, но будем сейчас этим заниматься вот смотрите, вот такую доску придумали мы сейчас мы ее лаком все покроем, после того, как сделаем прям вот на всю, на всю длину вот прям вплоть вот, это вот до этой дыры снизу там аккуратно она закрепляется шурупами, и все, ребята таким образом у меня есть такой вот борт, на котором будут стоять аккумуляторы, не как они раньше стояли непонятно, криво, косо нам нужно, чтобы все это было красиво, ровно Примерно таким образом. Сейчас еще какие-то, может быть, боковинки сделаю, чтобы поменьше сюда влаги попадало. И, в принципе, все. Такая красота. Вот такая, ребят, рамка у нас получилась. Вроде бы все довольно достойно выглядит. Сейчас ее промажем на всякий случай. Олива, лак какой-то, типа лака. Помните, я покупал для двери, когда я хотел здесь все обдирать. И все, и будет красота. Весь его туда затискаем, потом аккумулятор на них. Вот такие какие-то я нашел у себя резиночки. под Резиночки подложим. И все, ребята, крепим аккуратно, и вот этой дыры не будет, сюда грязи столько попадать не будет, первое. А второй аккумулятор будет стоять ровненько, красивенько, плюс к ним этот надо еще прикрутить. Жень, надо не забыть, прикрутим туда крючки специальные, затянем, затянем ремешками, и все, аккумулятор никуда не будет ходить, будет ровно стоять, закреплены красиво новые провода вот здесь у меня стоят. За исключением одного вот этого, я минусовой еще какой-то гниловато, я его поменяю весь полностью, и все, и будет красота. Ребята, ну что, мы закончили с таким коробом для аккумуляторов. Теперь они стоят относительно поверхности трейлера ровно. Смотрите, какая красота. И вот на всем протяжении вот здесь они крепятся, эти полы. Смазали смазали вот этой вот оливой или что это такое, маслом. Может быть меньше гнить будет, посмотрим. Ну, вот такая красота. В принципе, провода все, как вы видите, жирные, толстые, хорошие такие 12 4 вольтный соленоид. Посмотрим, как он будет работать, может быть, будет справляться. Здесь тоже, видите, такие мужские здоровые клеммы. Поэтому сейчас посмотрим, как работает гидравлика, но уже нравится по звуку. Она уже прям громче да, работает, да. солиднее, чем было раньше. Ладно, сейчас отъезжаем, пробуем гидравлику и, в принципе, на этом все. Готовы к выезду. что, ребята, еще неделька и летим с вами в Грузию. Сегодня у меня последний выходной, четвертый день, кажется, во Флориде. Отдыхаем. Женьки приехали на пляж, кайфуем и поедем в ресторанчик, встретимся с друзьями. А завтра на работу. Из Флориды выезжаю в Техас, из Техаса в Калифорнию. В Калифорнии готовлю сразу трак, чтобы не получилось, как в прошлый раз. Хочу сразу подготовить, сразу, чтобы он стоял на стоянке и ждал меня. И, собственно, выезжаю к вам, вылетаю из Сан-Франциско. Тбилиси, в Тбилиси в несколько дней, потом Батуми, ну короче, ждите оттуда ролики. Он, чувак, смотрите, какой летит, какой-то моторной штуки. Ребята, ну что, я приехал забирать первый автомобиль в этом рейсе. Этот рейс у меня будет проходить через Техас, а после Техас я пойду на Калифорнию. В Калифорнии я меняю масло, готовлю трак и трейлер, а сейчас я хочу забрать автомобиль Lotus Esprit 2003 года выпуска. Клиент сейчас подъедет, быстренько ее осматриваю, гружу в самый низ, поскольку машина очень удобная, низкая. И прям... Кавал. Right, ну что, первый раз поднимаемся с новыми аккумуляторами. Очень достойно бежит, как вы видите. Но ну, прям очень быстро. Прям невероятно. Машина, конечно, не супер тяжелая, но тем не менее такого у меня точно не было. Видите, как бежит? Очень быстро. Какая красота. Потом я еще смажу полозья вот эти. И еще внутренний цилиндр я все равно заменю. И будет вообще все супер. Смотрите, бах. И она уже на первом этаже. И все ровно, и все четко. По-моему, огонь. Ребят, чтобы вот так летал гидравлика, у меня еще никогда не было. Видите, как она даже закрывается быстро. Это вот самое тяжелое преграда так скажем да потому что дверь очень тяжелая вот этот гейт весь его поднять довольно сложно но видите гидравлика без проблем справляется потому что решил вопрос потому что поставил новый аккумулятор вот эти вот сколько я время экономлю представляете все красота Hello, Good. How are you? good. Uh, can I get your full name and sign? Yes. How are you? Uh, you want the name of the company? Uh, company. <laughs> okay, I don't do so good. Well. Mm -hmm. Thank you. So, where will you go It'll be enclosed, right? yeah. Yeah. Короче, ребят, случилась такая неприятность. Вот смотрите. Сейчас я буду заводить свой трак. Смотрим на коробку. Завелся, но горит сервис, коробочный сервис, понимаете? Сервис горит. Почему он загорелся? Я не понимаю, что случилось и в чем дело, но сейчас я уже понимаю, кое-каким спецам позвонил, они мне рассказали, в чем может быть беда. Но смысл такой. В общем-то, я остановился, ничего не предвещал беды. Просто, по-моему, вышел. А, нет, я встал на парковку, что-то занимался своими делами. Потом вдруг я смотрю, загорелся сервис, и все коробка отказывается работать. Она где-то застряла между первой и второй коробкой, и не хочет оттуда она убираться, сниматься с нее. И что я сделал? Я снял клемму, опять, на, опять поставил. Вроде бы коробка встала на нейтралку, но тем не менее горит сервис. Потом я опять снял, подождал побольше, опять поставил. Сервис прекратил гореть. И я начал на мануале ехать, на ручной коробке. То есть есть тут такой вот режим мануал. Я вот его... Сейчас вот видите, он не включается мануал, потому что горит сервис, и сервис просто как бы электроника не, не позволяет. Я, блин, наперекосяк здесь стал, непонятно как. Сейчас, я думаю, менты подъедут, меня отсюда прогонят. Или эвакуатор будут вызывать. Но я вот пытаюсь снова. Опа. А, нет, опять горит, горит. Вот я жду, пока сейчас вот некоторое время трак поработает. Может заглушить взять. Вот, глушу, сервис уже не горит. Раньше горел. Пробуем еще раз. Опять сервис горит. Заводится без проблем, сервис опять горит. Мне надо дождаться, когда сервис не будет гореть, потом на мануале, на ручном режиме переехать куда-то на парковку, чтобы меня отсюда не эвакуировали. Пойду, наверное, опять глушить, снимать клемму и добиваться того, чтобы все-таки я смог включить либо драйвинг, либо мануал. Но в режиме сервиса я это сделать не могу. Поэтому, блин, настроение, конечно, подпорчено. Последнюю машину я сейчас думал забрать через 20 минут. Не, не успел. Но... А что делать? Что унывать? Ну, давай унывать и плакать, на трассе здесь спать. Мой трак, мой бизнес. В любом случае, все проблемы решать мне. Поэтому я буду эти вопросы каким-то образом решать, ребята, а с вами делиться. Все будет хорошо, вот увидите. Короче, ребят, я встал на более удобное место. Хотя бы здесь точно меня не эвакуируют и менты не подъедут. Потому что там первый раз я вообще перекрыл дорогу, одну полосу и встал вообще неудачно максимально. Надо сейчас мне парковку найти, где я смогу безопасно заночевать, и меня оттуда никто не эвакуирует. Поэтому я сейчас иду, просто ищу какое-то место удобное, где я встану сегодня поеду, наверное, в отель. Здесь грязный. Ну, не поеду, здесь рядом куча отелей, город большой. Завтра с утра уже буду искать помощи. Может быть, вот здесь, прямо здесь встать. Если, в принципе, я не буду ее заводить, его, на ночь, то я думаю, это будет, в принципе, неплохо встать вот здесь. Хотя и не очень хорошо. Вот этот дом частный. Какой-то, ребят, сегодня сумасшедший день. Пять машин успел загрузить, шестую, к сожалению, не доехал. Ну, во всяком случае, знаете, это лучше, чем я встал бы где-нибудь на трассе, где никого нету и непонятно, что мне там делать. Здесь все-таки цивилизация вокруг. Найду какого-нибудь ремонтника завтра с утра. Но первым делом, знаете, я что хочу сделать? Я хочу сделать следующее. Я просто поехать купить хочу трансмиссионное масло. Мы вместе с вами залезем его, поменяем, а после этого уже, после этого. Попробуем, может быть, что-то изменилось. Если нет, то самое простое мы сделали, и тогда уже звоним сервисы и, ну, ищем ремонтника. Я думаю так.